Ого! Привет, Ух! Я тоже себе хочу такие игрушки. Ух, подожди! что делать? Жди мышей! У меня их нету. Пошли ко мне! Ого! У меня их много! Где твой кот? Я его съел! Ужас! Ну ты это зря! Суп из кошки обедение. Мне это пора! Подожди! хочешь шашук из мышей! Ты куда пропал, друг? Блин, я ж пошутил.